Всем доброго дня и ночи! Вы сегодня снова с нами на канале Профинт Хобби. Рассказывать долго про лесенку К005М не приходится, потому что покупаете вы ее у нас часто, но тот процент, так скажем, да, людей, которые еще их не приобрел и она им подходит, для них мы и сняли данное видео для сборочки. В этой лесенке присутствует паспорт. Вы часто про них спрашиваете, в каждой лестнице есть паспорт. И эта лестница не исключение. В этом паспорте прописаны все характеристики данной лестницы. Также присутствует комплексность подставки, по которой вы проверите в дальнейшем, правильно ли пришла, пришла лесенка или нет. И найдете в текстовом режиме сборочку, как ее правильно собрать. Но ну, а те, кто не хочет читать, заморачиваться, для вас мы сняли это видео по сборочке. Для сборки лестницы вам понадобится молоток, ключ гаечный на 17 и 19, отвертка-шуруповерт, который в комплект, естественно, не входит. Последовательность сборки лестницы далее вы увидите на видео. Окончательную затяжку резьбовых соединений саморезов производить после полной сборки лестницы. Лестница К005 предназначена для эксплуатации в загородных домах, двухуровневых квартирах, дачах, допускает сохранение разборной лестницы в таре в сухом неотопливном помещении. Ее технические характеристики. Модификация лестницы левосторонняя и правосторонняя. Высота подъема от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа 2940 мм. Увеличение высоты проема данной лестницы достигается добавлением подиума. Точная подгонка подъема по высоте за счет размера верхнего этажа. В этой лестнице 13 ступеней. Количество подъемов 14. Высота шага ступени 21 см. Толщина ступени 4 см. Максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень 200 кг. Габариты лестницы в плане 1,66 м и метр тридцать сантиметров, минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего этажа метр шестьдесят шесть на девяносто сантиметра Вот вы и просмотрели лесенку К005, видеоинструкция по сборке, которая вам поможет ее собрать самостоятельно у вас дома. Подписывайтесь, лайки на канале, комментарии, все приветствуется.